Паша, где мы находимся? Какой что? Да, музей. Что это, это, что это музей, такое Паша? Это музей? Что это такое, Паша. Музей чего это, Паша? Это музей, да. а, музей, а, музей чего? Музей того, чего да. не существует. Да, да, Нет, это какой-то токарный станок, по-моему. Смотри, да. диафрагма есть в токарном станке. На токарном станке диафрагма. Да. да. Слушай, а чей это кабинет? Это вообще кабинет? Давай позовем хозяина. Да, давай позовем. Давай позовем. Да. Чей это кабинет? Паша, позови, пожалуйста, чей это кабинет, Юра! Где мы находимся? Юру? Юра! Юра, Юра здорово! Здорово, Юра! Мы не знали, что ты токар. Садись, пожалуйста. Только Юра. Что это такое, Юр? Ты нам не объяснишь, что это такое? Вообще, это станок называется. Такие штуки, да. А где зерло? Забыл. Юра, сюда можно присесть? Нет, ты, нет стой, стой, нет, нельзя. Хорошо. А стакан даже чтобы не поменьше сидел, работал побольше. Смотри, красный фонарь, Паша. Подожди, а а я посвечу подсорти меня uh... так вот. Нет, нет, он не свет. И что, Юр, расскажи нам, пожалуйста, чем ты здесь занимаешься? Ну, Во-первых, нужно сказать, С -с -с -с. кто такой Юра. Это Юра Мелосердов, Токарь первого разряда. В, в области пленочной области... фотографии. В области пленочной фотографии 30 лет стаже. Yeah. Yeah. Вот, так да. долго не живут. Это если не дышать. Не дышать. Ты, подожди, Юр. Ты тридцать лет печатаешь это самое, вот здесь вот свои пленочные фотографии. Да. Ну, что ты, так? ты 30 да. лет печатаешь. Ты, ты, ты календарь смотришь иногда. Да. Какой сейчас век? Нет. Ну, По-моему сейчас двадцать первый, И до сих пор существует пленочная фотография. Да. Представляешь? И кто-то ее да. печатает? Да ладно тебе. Что такое? А, а зачем? Зачем ее печать, э, самое вот на таких вот приборах? Я плохо представляю. А есть какие-нибудь готовые фотографии, хоть посмотреть, наверное, они смешно выглядят, да, там без деталей, такие расплывчатые, да? Юр, есть у тебя да. да. Юр, пока. Оба, -на. О, да. Подожди, подожди. подожди. оба да. Как ее смотреть, подожди. Вот я же сразу сказал, что здесь будет ничего не понятно. Да. Так, <с> телезрители, вам видно? Вот так вот выглядит пленочная фотография. Вот! Да. Ну, я не знаю, Паша, неужели еще находятся, в самом деле, люди, которые хотят пленочную фотографию печатать при помощи вот таких... А ты сам хоть знаешь, да, как этим пользоваться? Я? Да, да, да. За 30 лет научился. Пока свет горит, нет. Так, я знаю. Да. Вот, да. Так, так, Видите, так на пружинках. И ты, и ты учишь вот этому своих учеников. Да. Понятно. И кто-то за это платит деньги. Еще и деньги после а не может я бы сказал, Что вызов, я я сказал вопрос. вопрос не ко мне, да. к ведущему. Хорошо, хорошо, да, хорошо, мы снимаем хорошо, вопрос. Хорошо, хорошо. Снимаем. Да, Юр, скажи, пожалуйста, ладно, мы с этим. Как это называется? Да, Фот, да, так, так, станок. Фотоувеличитель. Фокомат, ладно. Станок, фокомат Хорошо, Юр, ладно, мы с этим разобрались. Что вот это вот такое? Да. Обеснили обе обе современный токарный станок. Мне ловилось Почему Почему-то прямоугольных Не, вообще было бы неплохо, это самое Паша. Нам как-нибудь в самом деле нашей передачи сделать так, чтобы Юра онлайн показал, что вот это все действительно работа сверлит. Да, стреляют, и печать. Было бы очень неплохо. Садись, садись, надо надо а... Потому что у нас в той аудитории стоит нормальный принтер, и он занимает у нас вот, вот, вот столько вот, места. Вот так, это да. А да. у Юры вот это все занимает столько мест, целый кабинет. И надо хотя бы одну передачу снять и показать, что это действительно работает, что он тоже выпускает фотографии. Да? Ты же печатаешь, наверное, Более того, этот кабинет это всего лишь одна маленькая часть огромной лаборатории. Раболатория. Раболатория. А слово работать. А слово раб. Да, вот здесь надо работать, потому что мы просто запускаем цифровую печать. и она у нас. Мы просто на кнопку нажимаем. На кнопку нажимаем, А у Юра действительно работает, поэтому это называется раболатория. Да. На кнопку нажимаем. Не на одного кнопку нажимаете. Ну, на одну, одну кнопку на фотоаппарате, а и на одну на принтере. А, а, ну, да. да. вот. ну, что, Паша, пойдем печатать наши теперь фотографии, да, цифровые. Да, да. Да. Оставим Юру в покое. А у меня же здесь да. без кнопка работает. Слушай, а еще вопрос. А, а как маскирование делается? Что, правда руками? Да. Покажи, Пример, примерно. Вот так вот. Вот так вот. Это вот типа фотошоп. Ты, ты Лучше, знаешь, да. сколько геморроя, паш, что, вообще, что ты да, взял, да, так контур выделил. Да, да, И да, все, да, да. нам все, да, типа, сейчас столько геморроя. Слушай, Паш, пойдем на наш принтер. Да, пойдем. С нами был Юра. Юра Милосердова. Юра спасибо огромное. Господа, если вы до сих пор, до сих пор, если найдутся среди вас поклонники, или фотографии, милости просим к Юре Милосердову. Ну, а он ваш к чему учит. Да, Покажет. Да. да. Ну а ну, мы пойдем пока снимать и печатать нашу цифровую фотографию. Все, пока. Тоже пока.